Когда приезжают сюда туристы, их довольно-таки много, они все останавливаются около нашего здания лидерства, потому что это великое архитектурное сооружение конца XIX века. Это первая женская прогимназия, в которой училась мама Чингиза Матова. Но не поэтому это мое любимое здание, просто по самой архитектуре оно мне что-то напоминает, что-то такое родное, в котором я провела половину своей жизни. И, наверное, самое мое любимое место – это... Балкон второго этажа, потому что оттуда, оттуда открывается такой нереально прекрасный вид на город. И видно тот старинный квартал, который наиболее значим для нашего города.